Ребята, всем привет! Сейчас покажу, как складывать парафойл. Э, на листу здесь нужно в поездку. На примере кайта Паравис Октан 15. Сейчас практически не дует. Э, мы его позапускали, поигрались и предварительно спустили, просто чтобы когда налистываешь, чтобы не выгонять воздух из кайта. В общем, складываем пополам и начинаем листать. Берем одну нервюру, вторую и так друг на друга накидываем все это дело себе. На руку или к ноге вот так можно прикладывать тоже достаточно удобно периодически немножко подкладываем ткань и смотрим чтобы нервюра шла друг за другом процесс достаточно быстрый все это занимает буквально 5 минут ну когда нет ветра когда ветер есть конечно надлежу складывается дело все не получится вот собрали подналистали прям до самого конца Ну и последнее. Основная идея в том, чтобы все нервюры были вот в этой плоскости. Когда мы их сплющим, они не будут сминаться и тем самым не будет портиться геометрия лобика. Это самое важное. Берем ремешок какой-нибудь, какой есть под рукой. Все это дело вот так закладываем. Прихватываем ремешком. Все. Эта часть уже никуда не денется. Сбираем барахула. Все, пляжное. пляжная. Входим вовнутрь тоже удобная фишка, их лучше убрать вовнутрь потому что в самолете все это дело в сумке прессуется и чем больше вокруг объема мягенького, тем лучше все, теперь это можно плющить и получается тоненькая сумочка Готово. Мотаем это все дело на палочку. Перехватываем рядучкой. все оставшихся строк засовываем вовнутрь. Так страшно, можно прям вовнутрь кайта, чтобы они там вокруг кайта не обвязались. Теперь самое главное, тут важно, чтобы планка не проделась через тропы. Берем затяжечку, оборачиваем через планку и планку кладем рядышком в мешочек. Все, готово. Можно в самолет.